Тем самым мы пропагандируем, чтобы все ходили к красным на стадион. Здорово. Привет. Как тебе досмотр? Нравится на стадионах? я сколько билетов? Одни руки. Красивая надпись теперь на русском языке. Лена Солнечная. всегда улыбается в вашем я Не сбивайте! Леш, привет! Ага. Для тех, кто не в курсе, Алексей руководитель нашего магазина. Ну, с друзьями как-то как собрались и поняли, что у нас в движении нет магазинов фанатского, который бы ну, так пропагандировал ценности трибуны. В то время как раз фратрия зарождалась, вот, решили вот, объединить приятное с полезным, создать магазин Фратрии и объединить в нем офис. И и магазин, соответственно, магазин приносил там часть средств на движению. Мы раньше размещали свои заказы в Китае, так как там очень высокое качество производства. На данный момент мы отказались от китайских заказов перенести все полностью в Россию. Вот, здесь уже ну, при, приложили немного усилий и добиваемся достаточно хорошего качества. Вот для примера новая коллекция от FraTreDizain. Design – Design это наша команда, разрабатывающая коллекция одежды. Полка Север. Север это линейка одежды для как раз-таки северной трибуны. Для активной части, для активной да, части? болельщиков. При да. Предъявление абонемента на футбол, на стадион, соответственно, идет скидка 990 рублей к каждой красной майке. Тем самым мы Пропагандируем, чтобы все ходили к красным на стадионе. Основных наших линеек ⁇ цвешоты, толстовки. Вот, запустили недавно новый цвет, очень пользуется популярностью. Делаем акцент сейчас на повседневных вещах. Стараемся более как бы в эту сторону идти. Толстовка север, опять же, для активной части болельщиков. Всем знакомый, пользующимся спросом, какая СМК мы. Вот эти вот ползунки, они как они, с нуля до, до года как Да, да, в нашем магазине присутствуют также и вещи для маленьких детей. Да, то есть от нуля и до 12 месяцев. То есть вы с детства приобщаете? Конечно, конечно, с детства Далее, да, за великие могут? Да. то есть модные. Также да, присутствует да. и классика. Тут хорошая да. Очень понятно. много всяких женских футболок. Также красные, Очень так ли. как на трибуну нужно ходить в красном мы пропланируем много новинок не буду сейчас до конца все раскрывать хочу лишь сказать что в скором времени выйдет журнал по десятилетию фраторе там будет подробная статья о магазине и там вы подробно узнаете о наших планах спасибо за общение да. было интересно спасибо Леша. Да, удачи про процветания магазина да, спасибо вам да. сегодня мы в магазине «Росультрас». Ультрас расскажи для кого для кого аудитории наверное нацелена на ваша одежда Интересных Ребята. вариантов, а, как и для трибуны, так и на каждый день. То есть очень популярная модель знамя, дух старой школы. Вот это более футбольная такая, Trouble Makers. Да, это, это интересно. Ну у вас, я так понимаю, не обязательно э, ваша атрибутика нацелена там, на футбольную да, атмосферу. Нет, ну это могут быть как и футбольные фанаты, так и э, одежда на каждый день. То есть не обязательно привязываться к определенной стилистике. Это может быть как агрессивные такие принты, так и достаточно спокойные, касающиеся даже, может быть, где-то исторически славянских мифологий. То есть тот же Перун, вот, например, есть, да, с, с славянская тематика, славянское божество. И такая более хулиганская... Это всем понятная аббревиатура? Ну да, согласен. Против современного против футбола. Современного футбола. Да? Еще кофты да, достаточно плотные, то качественные очень сделаны. Серые, черные расцветки. Кофты с капюшонами, худи, так называемые. На молнии, с контрастной подкладочкой, с кармашками. Кармашком на на Одеваются ага. через голову. Да, везде фирменная символика все утягивается, все подтягивается регулируется, то есть достаточно комфортно и удобно. На каждый день более облегченные варианты, разных расцветок, много размеров вот на каждый день можно носить и под куртку можно и более, когда теплая погода будет. Брюки зауженные на резинках пиксельные, оливковые камуфляж синий камуфляж синий. Женские футболки тоже есть Всеми любимое знамя. Москву. Любимый всеми. Акап Классика. Идея родилась давно, достаточно в 2007 году. Было не так много магазинов, которые продавали одежду для фанатов, для тех, кто ездит на футбол, посещает трибуны. За это время раскрутились. Появилось очень много предложений, что касается футбола курток, кофт. Брюк, все это делается уже в России. Ну, идея это на самом деле грандиозная, то есть расширить ассортимент, который бы народ покупал, которому бы нравилось. То есть будем разрабатывать какие-то свои интересные идеи. Ждем вас в нашем магазине. Обладателем карты Фратрия скидка 10% на весь ассортимент. Все, спасибо тебе большое. Всего хорошего. Спасибо. Приехали вовремя, прямо. Как и домой. Уважаемые граждане, всем, чтобы приобрелся лететь, действительно просьба освободить площадь и пройти на территорию стадиона. Как тебе досмотр? Нравится на стадионе? <плес> Если без мата. досмотр. <плес> на самом деле, <плес> нет, <плес> <плес> замечательный. Очень интересный футбол показывает наша сборная решили пойти покушать немножко. Россия забила гол, радость неимоверная. пацаны не радуются все. Равно. Да? Паш, Паш, как тебе сборная? -то? Нормально все? Отлично, вообще, отличная сборная Поднял уровень Поднял поддержки Поднял уровень поддержки, да На самом деле, товарищеский матч сложно организовать какую-либо поддержку Таким контингентом, вот, к сожалению очень мало активных болельщиков сегодня на трибунах Мы стараемся. Да, стараемся, да Из того, что есть, выжимаем максимум Но на евро будет намного лучше Мы ну, подготовимся надеюсь, и на евро надеюсь. дадим всем просраться, пока разминка да в легкой форме. Брат, я домой поехал в легкой форме. Давай все, брата. Давай. Убери грязную. Да вот так.